Полезные телефонные фразы на английском языке. What is your phone number? Какой у вас номер телефона? When is a good time to call? Когда подходящее время для звонка? Полезные выражения для покупок на английском языке. What time do you open? Во сколько вы открываетесь? How much does it cost? Сколько это стоит? Способы сказать до свидания на английском. See you later. Увидимся позже. See you soon. До скорой встречи. Bye. Пока.